Так все, я уже перезагрузил, конечно, у меня так получилось, что, что я нечаянно закрылся. Ну закончу это видео. Ладно, так, вот все, наконец-то. Так, этих четыре, Ну давайте еще одного кота. А что именно эти собаки? Вот, наконец-то один кот. Это это не кот, вот кот. 5 котов, делаю вот такого, 27, а тут, вот это вот так убираем и кота ложим, ну давайте одного этого, кота удаляю, опять кота удаляю, потому что мне золотые же коты не нужны, вот наконец-то, так делаю два кота удаляю ой конечно но я котов люблю они просто заполняют мне место хотя одну собаку наконец-то так оп а я уже мог сделать такую на красную собаку а почему у меня кот получился синий а собака красная так вот все. Больше я именно это не буду пасть. Это пасть. Ой, вот. Так, свинья мне не нужна. Так, это сколько дает? Пять. А их мне не надо. Так, собираем я так могу 20 секунд, 20 минут, так ну, уже 26 где-то. Могу так сделать, как сказать, ну, одну, на серии 16 секунд. О! О! Это мне подходит. Так, это убираем. Это так присоединяем. Так, покупаем новую. Еще одна синяя. Но это хорошо, будет золотая свинья и ничего не поменялось, только типа ценника, ценник. О, золотая мышь будет. Так мышь двадцать, ну типа мышь. Так раз, два, три. Ну, понятно. А, кстати, а сколько я уже зарабатывал? О, а это уже хорошо. Могу уже вот так сразу 10. Получить робитов. А что так быстрее. Зарабатывать 20. Сколько-то миллионов. Видите, уже как быстрее. Это уже плюс. Так, почти 20 сделал. 20. Привычка у мне бывает так. Ой, нажимаю не туда. Так, последние два миллиона. Один. Все. Так, дальше. Вот так делаем и покупаем питомцев. Так. А забыл уже. Так, сколько именно не нет не ценник? Ну, ценник. О, свинья. Так, 15. А мне уже свиньи не нужны. Только эти нужны. Или золотые. А, надо вот так сделать. Ещё. Ну, вот так. все. Так, получаем. О, кто мне выпал? Я не понял. Так. А, походу мышь. Так, три, четыре мыши. Теперь у меня. Ну, четыре золотых. Почему у меня две свиньи? Так, 3 мыши, 2 свиньи. 4 мыши. Свинья. Так, 4 свиньи. Наконец-то, вот. Так делаю. А потом так. Синяя мышь. 80. Вот. О. А кто? Она лучше всех. Так, сколько я теперь буду с ней получать? Ну, уже капку больше, капику. Я пока что буду покупать очень много этих питомцев. Где-то что было, у меня 100. Но я уже накопил где-то половину мне кажется вот столько хватит опять сейчас будет аж какая-то ошибка нет О, у меня уже целых этих два не торопимся их так делать опа раз два три Этих у меня три, да? А нет, 4. Даже... Вот сколько этих? 23. Этих намного больше. Так. Еще капельку. Все. Так, этих сколько? Нет. А, я думаю, там еще капельку. Именно тут есть где-то сверху. Так, смотрим, кто больше 20. Так, пока что тут никого нет. Опа, а по 50, почему <связываю> я их не ложил? Ладно, так. Вот 60. А это 35. Так, 60. 60. И делаю так, чтобы было тут все 60. Вот. 5 из 5. Пускай так кто. 27. А это 80. Ой. Это значит, это вот так убираем, а это вот так делаем. И сколько мы будем зарабатывать? По 300 больше уже намного. Намного. Ну, где-то на 100 тысяч. Будет легче зарабатывать на вот этот. Потом на этот. Потом на этот. Потом на этот. И потом дальше на эти. И так до конца. Так, я даже переборщил капельку. А, а, нет, я как раз... Надо было 36, я сделал 36. Я не могу ему по помочь, потому что жалко его. Я хочу ему помочь, но никак. Потому что смотрите, тут нет. Тут, тут именно меня показывают. Ну, не меня, а именно моих типа ДНК или что. Тут так. И тут магазины. Я не могу с кем-то вот так поторговать, потому что... Почему, я не знаю. Потому что я ему хочу, например, дать вот этого. Он сразу что на этих пойдет, Ну, поп на этого. Кстати, а ему... ему повезло, эта лиса ему попало. Ой, я уже что-то переборщил как-то. Кстати, так я быстрее получаю больше. Я лучше так буду делать, чтобы я больше получал. И быстрее все это зарабатывал. Десять миллионов. Видите, я уже больше получаю. Ожидать десять пятьдесят хабитхов я получаю за этих за 10.